Добрый вечер, коллеги, добрый прекрасный вечер в канун Самайна. Мы с вами встречаемся снова на занятии по общей теории магии. Первое занятие, насколько я понимаю из ваших комментариев на форуме, возбудило в вас мысль, и это замечательно и прекрасно. Давайте обсудим итоги ваших умозаключений, с которыми я внимательно ознакомилась, и большое вам спасибо за Ваши размышления и комментарии они были интересны, остроумны, полезны и не безосновательны. Итак, возвращаемся, коллеги, к тому, зачем мы закончили. Закончили мы на домашнем задании, которое вам было предложено проработать, заняться определенного рода исследованием. Исследования были связаны с изучением прежде всего двух магических формул, которые имеют, вроде бы как похожи, но имеют одно маленькое отличие. Первая формула, которая имеет отношение к XIX веку, это формула ⁇ знать, сметь, желать, молчать ⁇ Проявлено было в трудах тех, авторов, тех оккультистов, которые вам было предложено также читать, с которыми вам было предложено ознакомиться. Вторая формула имеет более раннее происхождение, знать, сметь, уметь молчать, и она, как вы понимаете, несет в себе определенное отличие. Вроде бы Разница незначительная в одном слове, но поскольку мы с вами говорим не столько о теоретизировании, сколько о том, что по этим формулам идет процесс развития, магического развития сознания человека, а значит эти формулы имеют какой-то прикладной смы смысл, а может быть даже и не только прикладной, а даже запускающий механизм сознания, отнестись к ним надо по меньшей мере серьезно, и исследовать их довольно глубоко, что и предложено вам было сделать. Вы порадовали меня своими результатами и о том, тем, что достаточно глубоко копали, и о рассуждениях ваших, и о способах, которыми вы это осуществляли, в частности, и расписыванием по телам, приложением через стихии и даже через каналы Фебы и Диониса Это все очень правильные подходы, абсолютно правильные. Различные способы познания дают более объемную картину. Давайте с вами попробуем подытожить. Знать это, как все точно совершенно отметили, это ментальное тело. Да? Да, совершенно верно, знания как таковые в объеме, это функция ментального тела, там они копятся, там они систематизируются, там они и распространяются оттуда по всем сферам сознания. Сметь. Вот здесь, коллеги, я, наверное, с большинством из вас не соглашусь, по крайней мере в части того, что это Команда была отнесена чисто к стихии огня и чисто к эфирному телу. Да, она имеет отношение к огню, но давайте мы с вами подумаем. Само понятие сметь и его производная смелость, разве оно существует само по себе, как, например, само по себе существует стихия огня? Нет, оно всегда приложимо к чему-то. Я имею смелость послать свое любимое государство на три буквы. Ну, да, в сад, правильно. Имеешь, посылай, не можешь, значит нет у тебя этого права сметь. Сметь это всегда приложимо к чему-то. То есть в данном случае к пространству реальности, к земле в частности, да? как к воде или к воздуху, ли. но в любом случае сметь это действие огня, воздействие на чеку то а это уже будхиальное тело. Это уже будхиальное тело. Желать это ясно. Пространство астрала, там мы хорошо знаем, лежат эмоции, там мы хорошо знаем, лежат желания, формируются они там. Молчать это Земля. И здесь я тоже, наверное, не, не в полном объеме с вами соглашусь, что это просто Земля. Нет, это не просто Земля, это также Земля, как фактор ее устойчивости. Молчать. Не находиться в недвижимости, да, это была бы, наверное, Земля. А именно в эффекте проявленном эффекте земля как степень устойчивости от воздействия огня, от воздействия воды, от воздействия воздуха, но в большей степени огня. И это тоже отчасти будхиальное тело. И уметь умение формируется с опытом. Умения формируется со временем, умения не возникают сами по себе. Навык, когда он сформирован, превращается в умение, когда мы находим способность приложить этот навык не только традиционным способом, а в различных формах, в различных обстоятельствах. Вот тогда навык превращается в умение, почти как мастерство. Но мастерство это скорее человеческая, да, такая социальная форма оценки, общественная да, не социальная, общественная форма оценки. А умение же от общественной формы не зависит. И от общественной оценки оно тоже не зависит. Умение это каузальное тело. Итак, что мы с вами имеем? Формула знать, сметь, уметь, молчать задействует ментальное, каузальное и будхиальное тело. Последние дважды. Формула знать, сметь, желать, молчать задействует ментальное, будхиальное и астральное. Мы с вами знаем, что информация управляет энергией. И мы с вами знаем, что чем больше информационным, информационен процесс или сознание как отдельный фактор этого процесса, тем более он весом. Следовательно, знание наше помогает нам понять о том, что первичная формула через уметь более Состоятельно, более целостно, более продумано, чем формула через желать. Почему же такие великие умы остановились именно на формуле желать? И вот тут, коллеги, тоже была высказана вами мысль абсолютно здоровая, абсолютно разумная мысль о том, что ни в коем случае какую-либо Формулу, вербализированную в человеческом мире, нельзя отрывать от процесса, от эпохи, от времени, когда эта формула была организована. И когда вы это осознали, когда вы это проявили в своем понимании, сразу же возникло и большее понимание того, что именно такая формула по сути, в ту эпоху, в которой она зародилась, и в тех умах, в которых она зародилась, только одна такая формула была уже своего рода подвигом. А все почему? Сознание, христианизированное от основы до самых кончиков мизинцев, и эта матрица вбивалась не одно столетие, передавалась и в поколение в поколение, вписанное в ДНК, накладывала оковы не только на мыслительный процесс, но, прежде всего, на то, что этот мыслительный процесс питает желание. И здесь вы абсолютно правы, без желания ничего не будет. Да, да, без желания ничего не сформируется у человека. Люди, которые писали эту формулу, были прежде всего людьми. Они не были магами, да, они были оккультистами, да, они были очень просвещенными людьми. Но они шли по пути магии, но еще не дошли до определенного рубежа, на котором он может сказать, я маг. К чести сказать надо, что не Леви, не тот же Папюс, да, они себя магами не называли, все другие их называли магами. Но они себя никогда так не называли, а если это им и было, и где и звучало, то только в виде ритуала, который они проводили сообразно традициям того ордена, в котором они присутствовали. Но сами к себе они так не относились. Это правда. Да. Что не скажешь об их последователе, о Алистерри Кроули, которого также очень остроумно отметили коллеги на форуме. Ну насчет реинкарнации Леви я не знаю, не в курсе, вот. смеюсь откровенно говоря, Но то, что он имеет отношение к египетскому жречеству, это, собственно говоря уже в общем-то такой факт проверенный. Кроули оставил после себя огромнейшее количество трудов. И это была его миссия, это была его задача. Оставить после себя большое количество описанных трудов, ритуалов и неких индивидуальных откровений. Но он является практиком, он описывал свои практические навыки. Здесь, коллеги, мне бы хотелось сделать определенное отступление на будущее, да, когда мы с вами будем говорить много-много и о литературе, и об авторах, которые их написали. Вот уже сейчас хочу дать вам определенного рода понимания. Знаете, в нашем деле есть такая очень смешная поговорка. Кто умеет, делает. Кто не умеет делать, учит. Кто не умеет учить, учит того, кто учит. Но вот эта вот шутка, в которой есть доля шутки. Дело в том, что практик, он всегда имеет больший опыт, но это всегда опыт односторонний. А учитель же, который передает знания, он берет совокупный опыт всех практиков. У него может быть свой индивидуальный, но привносить его в процесс обучения учитель права не имеет. Практик, который мастер, который передает знания своему ученику, да, он это делает. А вот учитель, который дает обобщенную информацию обо всех практиках, которые он знает, вмешиваться своим личным опытом права не имеет. Вот парадокс. Да? Поэтому такие учителя, ну, скажем так, в умах, которые не понимают сам принцип, сам правило преподавания, вызывает такие вот школярские улыбки. Да? Сам-то ничего не достиг, а поучает. В данном случае я хочу вам сказать, что учитель в этом качестве, это ну, не то чтобы такой элемент самопожертвования, да, наверное, нет, но человек сознательно отказывается от того, чтобы иметь личную индивидуальную практику в противовес практике учительства. Это просто Правила игры такие. Такие правила игры, ничего не поделаешь. Тот, кто занимается практикой, как правило, учительством не занимается. Во-первых, нет никакого стремления, практика занимает очень много времени. А во-вторых, и возможности нет учительствовать, потому что опираться только на свой собственный опыт, это презирать опыт любого другого. Ну, Это надо сделать, да, потому что свой опыт надо сделать феноменальным, выпуклым. А как его можно сделать? Либо умолив опыт всех остальных, да, либо возвысить свой гипотетически раздуть, а это уже лыживость. А ложь в нашем деле категорически противопоказана. Вот возвращаясь к господину Кроули. Господин Кроули практик. Воспринимать его как учителя я бы вам не рекомендовала именно по этой причине, которая была означена выше. Господин Леви учитель, не практик, и поэтому его слушать в большей степени правильнее было бы, чем того же Кроули, который имеет большее количество опыта, но меньшее количество знаний. В этом смысле тот же Фрейзер, чисто кабинетный ученый, больше учитель для нас, для всех, чем, например, Мир Чилиады, чем, чем, чем тот же Кроуль чем те же рыцари-розенкрейцеры, которые также оставили после себя большое количество трудов, чем те же мартинисты, которые оставили после себя большое количество трудов, как описанные ритуалы. Но это рабочие дневники практики, но это не теория, по которой можно учиться. Вот примите к сведению мою мою вам рекомендацию и вернемся к нашему домашнему заданию. Итак, мы видим, что старая формула суметь немножко более целостна, чем формула желать, но при этом при всем формула желать возникла в умах тех, кто освобождался от религиозной матрицы, которая сжимала вот это вот качество желания так, что от него практически ничего не осталось. Любая попытка развить команду желать, сразу же упиралась в невозможность сопоставить ее со сметь. И вот они были всегда диаметрально противоположны. И только тот, кому удавалось уравновесить в своем сознании желать и сметь, становились более восприимчивы к информации другого рода, восприимчивы к знанию, чем те, кто кому с желанием совладать не удалось. И вот именно поэтому формула, которая имеет в своей структуре литеру желать, не просто, не просто имеет право на существование, а совершенно оправдана именно для той эпохи. Когда возникла формула с уметь, это было до христианства и на заре раннего христианства, тогда она еще работала, и тогда она была, по сути, единственно правильной. После этого, к сожалению, пришла эпоха умоления не только умений, но и желаний. Невозможность желать не давала возможности сметь, и формула была кастрирована уже Не то чтобы дважды, а практически по всем основаниям. Можно было очень много знать, но не сметь проявить свои знания по причине страха, который сковывает желание. А значит, соответственно, и умение твое не могло развиться в полном объеме, потому что приходилось все время озираться. Все время озираться. Это великая, великая святейшая инквизиция. Она же, понимаешь, за каждого угла пальцем грозила. Она же мерещилась в страшных снах. Любая практика, любое даже теоретизирование на эту тему всегда грозило костром. И не только костром, вообще полным забвением. Поэтому молчать, которое сохранилась в обеих формулах, оно явилось противовесом. Противовесом невозможности проявить себя в сметь и уметь. Но сейчас мы с вами живем в несколько иную эпоху. И хотя иудо-христианская матрица присутствует в сознании почти каждого, кто живет в культурах и кто не вытравливал ее из себя специально, большое количество знаний, которое в компенсацию появилось. В реальности оно слегка скажем так эту матрицу немножечко деактивировала, не убрало полностью, но оно уже не позволяет ей давить на сметь и давить на желать. И соответственно уметь становится единственной формой, которая позволит ее снять совсем. И вот это, коллеги, очень-очень важный момент. Поэтому формула ⁇ желать правильно для той эпохи, в которой она была создана. Формула ⁇ уметь правильно для той эпохи, в которой она была создана. И я все-таки в большей степени предлагаю вам ориентироваться на первоначальный домашний вариант понимая о том, что если проблема желать есть, то с ней придется работать отдельно. Для того, чтобы более ярко развернуть перед вашим взором необходимость правильно, делать, правильно расставлять приоритеты в своем сознании, я попросила вас подумать на тему, что, чего же в человеке больше, умений или желаний. И также вы высказывали на эту тему совершенно разнообразные мысли. Да? Кто-то считает, что желаний больше, кто-то считает, что умений больше. Но был также третий вариант, считая, что их поровну, что каждое желание порождает умение, каждое умение способствует формирование, функционирование желаний. Чтобы помочь вам прийти к более глубокому пониманию, да, я предложила вам провести практическую работу, практика критерий истинности. Но опять же, да, оговоримся для себя, практика критерий истинности для себя, пожить в состоянии контроля над своими желаниями, над своими умениями, записывать каждое желание которое вдруг у вас сформировалось в голове, тем самым разрабатывая качество внимательности, которое вы, возможно, с первого курса слегка подзабыли, надеюсь, нет. Также описывать при этом метод, которым вы это желание реализуете, и подробненько указывать, а какие, собственно говоря, умения вы при этом используете. И изумленный вопрос коллеги о том, что на желание выпить чаю или кофе необходимо ли учитывать такие малости, как умение включать электрический чайник и крутить ложкой в чашке? отвечу вам сейчас, отвечу вам всем. Давайте подумаем с вами, коллеги. Ведь на каждое ваше умение, в том числе держать ложку, крутить ее в чашке, включать электрический чайник, уверенно о ой, что это, буржуйская штучка. Вы затратили время, вы затратили время, вы затратили энергию. Этот навык у вас сформировался, возможно, дошел до автоматизма, настолько, что вы не оцениваете его как навык как стоящий внимание навык, но вы же затратили на него время. Если вы результат вложения времени сейчас абсолютно обесцениваете, то закон и правило говорит, что вы обесценили и все вложенное в этот навык, а значит время, которое вы вложили, в обретении навыка, стремится к нулю по цене. Любовь мамы, которая учила вас держать ложку, стремится к нулю по цене. Умение разбираться в электрических приборах, умение покупать кофе, умение его заваривать, все это обнуляется вместе с ценностью задачи и с ценностью умений, которые вы выполнили. И речь идет не только о примитивном заваривании кофе и чая. Любое ваше желание, которое вы реализуете самостоятельно или опосредованно через кого-то, задействует навыки, на которые вы потратили время. И если вы сейчас обесценили эти навыки, вы обесценили время, которое вам принадлежало. А это значит, что вы обесценили свой что? опыт. Вы уменьшили свою бытийную массу, делая больший упор на желании, которое возникло, чем на методе, которое вы желание это удовлетворили, вы желание поставили выше умения. Желание важно, умения нет. Желание важнее умения. И вот смотрите, что происходит с сознанием в момент, когда вы это сделали. Решение приходит автоматически, оно, сознание просчитывает такие варианты полностью. Сознание из будхиала, из точки, которая называется сметь, распределяет каналы энергии по вашему сознанию. И оно, это сметь, направляет канал не в каузальное тело, а в астральное. Оно говорит, вот это важно, чтобы сметь, надо желать. И вы делаете акцент на желании, увеличивая его в стоимость, свое желание. Те, кто проделал эту работу и проделал ее внимательно, хорошо и качественно, увидели, что на реализацию каждого желания у вас уходит 5, 6, 7, 8, 10 навыков, умений, которые вы приобрели. И все эти 5, 8, 10 навыков неркнут перед одним маленьким желанием, умоляются. Сознание перераспределило акценты, расставило приоритеты и сказала, что вот это вот все, что было, это не имеет значения. Имеет значение только то, что есть сейчас. Ведь желание возникло сейчас, оно не возникло вчера, оно не возникнет завтра, оно возникло сейчас. То, что происходит здесь и сейчас, важнее, говорит сознание, чем то, что у тебя было 20-30 лет назад, когда ты приобретал этот навык, когда ты вкладывал в это время, когда радовался обретению этого навыка. И вот сознание умолило опыт прошлых лет, оно заставляет концентрироваться на состоянии здесь и сейчас, потому что это очень ценно. А теперь посмотрите на схему трех кругов, о которой мы с вами так долго беседовали на прошлом занятии. Что происходит с сознанием человека, когда он концентрируется на здесь и сейчас? Что происходит с ним, когда он концентрируется в точке сопряжения стихий, оно замыкается в рамках внутреннего круга, оно попадает в кабалу бытия, и амплитуда сознания, маятник сознания размахнуться дальше жизни смерти, первооснов жизни смерти уже не может. О какой магии мы в данном случае можем вести речь? Ни какой, Потому что закон есть, магическое сознание находится за пределами даже второго круга, не говоря уже о внутренний. Только лишь выйдя своим сознанием, размахом сознания на внешний круг, контактируя напрямую со стихиями, не позволяя их модифицировать никоим образом, чем через базовые первоосновы свет, тьма, порядок и хаос, только в том случае магическая сила становится доступна такому, такой структуре, как человеческое сознание. И сие есть закон, это сие есть правило такое, и по-другому никак нельзя. Стоит ли удивляться, что те люди, которые оставили нам огромнейшие труды теорий и огромнейшие даже труды практик, магами сами не были. Они знали о том, что это такое, но подойдя к барьеру, ничего сделать с этим не могли потому что акценты расставлены в сознании, было неправильно. Вот что делает в разуме лишь только неправильное формирование связи в ментальном теле. Ментал, коллеги, третий курс, первый класс, вторая четверть, вы все это отлично знаете. Теперь вы понимаете, почему мы так долго возимся на тройки с распаковками понятий. Потому что ключи-то заложены там, вот взял неправильно, расставил акценты и все в твоей жизни все поехало сразу, все поехало. И ты думаешь, чего бы вдруг? Я же все делаю правильно, я же иду строго по инструкции, и тем не менее все равно я как был внизу в жизни, так там и торчу. Но не только в этом дело, коллеги. Есть еще один такой чисто я бы сказала, да, можно сказать, меркантильный момент, в сознании мага, как мы с вами уже выяснили, умения должны стать выше желаний. И каждое свое умение, в том числе и крутить ложкой в чашке, маг, в отличие от человека, умудряется оценить как-то очень высоко и очень дорого. Понятно, что по сравнению с любыми другими людьми он будет выглядеть немножечко странно. То есть акценты в сознании проставлены по-разному. И понятие ⁇ сметь ⁇ в нем запускаются как-то иначе, чем просто слово. Они запускаются каждый раз в момент применения навыка, который оценен в его сознании, очень высоко. А высокая оценка в сознании выражается в реальном мире так, что любой навык, будучи приложенный к реальности в трех разных целях, реализован тремя разными способами, с помощью одного и того же навыка вы добились совершенно трех разных эффектов, он становится умением, которое сильно повышается в магическом сознании и в цене. Только в том случае, если, конечно, они выделяются вниманием. И в сознании мага выделяется вниманием вещи немножко иные, чем в сознании человека. Если человек смотрит будет смотреть на свое желание, сиричную эмоцию, на которую он сейчас испытывает, то маг будет смотреть на результат. Крутя ложкой в стакане, он не просто размешивает сахар, он наблюдает водоворот, он этот водоворот накладывает на дом своего любимого врага и наблюдает, как потоки хаоса, в смысле прорванная канализация, лишает его покоя, ну как вариант. Или еще каким-то образом, то есть это простое действие, навык, который помогает ему не просто исследовать мир, а накладывать матрицу своего сознания на существующую реальность. Маги действительно очень высоко ценят любой свой навык. И в человеческом мире это выражается на самом деле достаточно простыми и понятными для нас способами. Например, такой факт, что нищих магов не бывает. Ну, не бывает, потому что они из каждого своего умения увлекают, умудряются извлекать не только вложенное в это умение, а еще и чуток побольше. То есть нет такого знания, нет такого навыка, который маг приобрел и которое не принесло бы ему пользу в той или иной форме. Пусть не сейчас, пусть потом, но я его не забуду, не обесценю, положу на полку, не на дальнюю, а так, чтобы видеть, и рано или поздно я найду, куда его применить. Вот поэтому выделение сознанием значимости умений, выше, чем собственное желание, является основой и ключом формирования магического сознания. коллеги. Освободиться оттуда христианской матрицы да, можно через возбуждение своих собственных желаний, через страстей, высвобождение подсознательных, темных потребностей, чем, собственно говоря, многие и занимаются. И чисто интуитивно понимая, что возможно в этом спасение. Другое дело, что они не знают, куда потом эту энергию направить. Поэтому получается определенного рода взрывы, социальное поведение, юношеский максимализм, ну дальше наркотики, там рок-н-ролл, да? ну как что-то там было, третье не помню уже, что-то было. Вот. Я думаю, надеюсь, что я объяснила понятно. Отсюда же проистекает и... Раскрытие закона первого закона понимание дает контроль. Что есть понимание? Давайте попробуем разложить. Знание плюс что-то. Ну, знание дает власть, да? но знание не есть понимание, равно между ними поставить нельзя, коллеги. Это не одно и то же, это совсем не одно и то же. Это знание плюс что-то. Знание плюс желание равно понимание. Что-то, по-моему, нет. Нет, нет. Вижу, киваете, нет. Может быть, знание плюс молчание? Это есть понимание? А? Нет, тоже нет. Что там у нас еще? Знание плюс смелость – это понимание. Ой, нет, это что-то какой-то другой эффект, да? Значит, все-таки знание плюс умение. Знание плюс умение – вот оно понимание. Ты не просто знаешь, а понимаешь, к чему это приведет. А к чему это приведет, это опыт. А опыт формируется в процессе времени с, с развитием навыка, с развитием умения. Вот и вам и вся разгадка. Когда мы с вами начинаем рассматривать и начинали тогда рассматривать эти два, две формулы. Это как бы наш первый опыт, наш первый тест, вообще что нам с вами предстоит. Потому что рассматривать закон, в дальнейшем случае все законы магические будут еще более сложные, которыми нам с вами придется вгрызаться, вот это вот как бы первый, первый опыт, да? вот в первом приближении как надо вгрызаться. Можно рассматривать по поверхности, то есть то, что первое выдает ментал, вот он выдает, вот он выдал, да? вот то, что лежит на поверхности. Но коллеги, особенно те, которые прошли уже и третий курс, и четвертый курс, прекрасно знают, что ментал врун тот еще. Из поверхности он выдаст как бы удобоваримое, оптимальное, нечто такую дипломатическую формулу, да, которая, которая устроит и ваших, и наших, и тех тоже устроит. Но мысли изреченные есть ложь, что-то есть в глубине, поэтому первое, Первый слой надо всегда в стороночку отнести, вот первую пену снять, и продолжить думать дальше, да, потому, и понимая о том, что скорее всего вот эта вот первая пена, она лжива, потому что она пытается учесть интересы всех, и тебя в обществе, и общества в тебе. А это значит, что она лжива, то есть точно сути не отражает. Ну, скорее всего, нет, по большей части нет. А значит, надо, надо, надо, надо забираться дальше, надо копать дальше, надо задавать себе вот эти вот вопросы, постоянно углубляясь их, да, что есть желание, что есть умение, а чего вам не больше, а чего вам не меньше, а чего в Васе больше, а чего в Васе меньше. А Вася маг, нет, Вася человек. А вот возьмем, допустим, мага, а в чм в нем чего больше? Понятно, что, может быть, магов знакомых нет, но давайте вспомним киноперсонаж. А, не знаю, там, профессора Дамблдора, например, вот уж циничный персонаж, да, абсолютно по своей сути добрый дедушка, свое дело давил <соспорщик> до последнего, да, или там того же, я не знаю, Гендельфа серого. Возьмем литературных персонажей, киноперсонажей, которых вы знаете, образы которых целостно автор уже показал во всем психологическом объеме человеческого восприятия. Возьмите их для примера, попробуйте на их матрицу наложить, а для него это что, и как в его сознании вот эти вот приоритеты, и вот возьмите десяток таких кандидатур людей и не людей. И посмотрите, как это располагается в сознании. Возьмите самого-самого глупого человека, которого вы знаете, смоделируйте ситуацию на его сознание. Возьмите самого-самого умного, которого вы знаете. Смоделируйте ситуацию на его сознание. Никогда не ограничивайтесь одним ответом. Одни... Ответа должно быть как минимум три. Лучше девять. Вот девять в нашем деле волшебное число. Потом объясню почему. Лучше девять. И вот разложив вот таким вот образом, вы сразу увидите и разницу в сознаниях, в эпохах, в восприятиях и так далее, в человеческих и нечеловеческих умах. Это очень интересный может быть процесс, коллеги, да? но для кого-то он может показаться достаточно скучным, особенно те, кто воспитывается и привык жить в мировоззрении а, приоритетности, желаний, над надумений. Вам придется трудно, потому что я не буду учить вас волшебству, как мы с вами уже договорились на самом первом занятии. Севич на берегу. Теперь поговорим об этой же формуле, Знать, сметь, уметь, молчать, желать, в форме желать, которая была озвучена тем же господином Кроули. Раз уж мы коснулись, раз уж вы приводили его цитаты, в том числе именно в аутентичной форме, в английском варианте его рукописей, там же вы упомянули о такой формуле, как равноценность, созданной Кроули, естественно, да, это уже его нововведение, равноценность между волей и желанием. Господин Кроули ставил между этими понятиями знак равно. Не углубляясь далеко, ибо предмет нашей лекции немножечко в другом, скажу вам так, поставить знак равно между волей и желанием, это, это ровно то же самое, что поставить знак равно между магией и волшебством. То, о чем я вам говорила на прошлом занятии. Это значит, что не будет ни того, ни другого, потому что это чистая подмена понятий. В этом отношении лучше прислушаться, не принять на веру, а прислушаться к точке зрения, например, той же Балаватской, которая разносила волю и желание на разные стороны логического, логического объяснения, делая их антагонистами. Она была ближе к истине, потому что если подразумевать под волей свои собственные желания, то собственно говоря, мы с вами будем работать только в рамках той самой практики, которая в нашей культуре называется колдовство, о чем мы с вами поговорим немножко позже. Тема у нас сегодня крайне интересная. Интереснейшая тема, мы будем говорить о самой магии в магических кругах. Но вернемся к домашнему заданию. Закон знания. Вы исследовали исследовали некоторые из вас, судя по описаниям, достаточно хорошо и увидели эффект. Но также вы должны были заметить о том, что насколько сложно иметь этот закон в своем сознании постоянно. Ну, сколько раз надо пробормотать эту аффирмацию, чтобы она легла, да? то хоть бесконечно. Мы живем в мире, когда тебя постоянно что-то обвлекают. И держать одну и ту же мысль в сознании, особенно когда нет практического в практической ситуации, где это, этот закон надо применять, но практически невозможно. Но, коллеги, все существенным образом изменится, если приоритеты между желанием и умением изменится в вашем сознании тоже. Тогда этот закон, его не надо будет уже бормотать, он просто будет в сознании как естественный, потому что умение без знания не бывает. Ну, не бывает. Навык без знания бывает а вот умения нет. Литература, с которой вам пришлось знакомиться, тоже требует отдельного разговора, но, пожалуй, мы его отнесем немножечко на более поздний момент, когда будем говорить о литературе вообще.